стрелку отпустила Ой. пойдем ну, пока она у нас пройдет пошли пошли побегай хоть а вот лентя и все Смотри. собаки даже бегать не хотят пошли тепло ну, назад пошла сообразил Стрелка. А вот коты сидят. Товарищи коты, собаку не трогайте. Стрела. Пошли, пошли. Ты что, боишься, что ли, их? Да не бойся. Ну, свои все, все свои. Моя. И ты моя. Ты же с ними росла. Отпустил собаку. Она ко мне на колени лезет. А это мусье наред. Ой, Ну иди побегай, стрелка Ну моя Моя-то ну моя, моя. хорошая-то моя Всех лучше Да? Стрела моя Ты чего возмущаешься? А? Видишь, все сидят, все спокойно Это здесь у меня Нотари, пошли домой запущу Все, ушли